Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Что известно о младшем брате Лоту Гули и кому достанется воровская корона? После убийства известного вора в законе Надира Салифова Лоту Гули, власть над его криминальной империей перешла к его младшему брату Намику. Редакция разбиралась в том. Сможет ли Намик заменить Гули и удержать власть над азербайджанской диаспорой? Постояльцы курортного отеля Алвадан в Белеке недавно стали свидетелями кровопролитной разборки, в результате которой четырьмя выстрелами в затылок застрелили легенду воровского мира Надира Салифова по прозвищу Лоту Гули. За него уже поклялись отомстить. И теперь все ждут, как на убийство Гули отреагирует его брат Намик Салифов. От этого будет зависеть не только его дальнейшее положение в преступном мире, но, возможно, и сама жизнь Прирожденные прирожденные бандиты. Братья Салифовы родились в небольшом грузинском городке Дманисе, бывшем селе Башкичот, которое основали российские сектанты – Духоборы. Большая семья Салифовых жила довольно бедно, скорее всего. Это и предопределило жизненный путь братьев. Из них только последний – муж Фиг не стал профессиональным преступником, хотя тоже имел проблемы с законом. Старший, Надир, который станет впоследствии известен как Лоту Гули, блатное сердце, выделялся среди братьев своим взрывным характером и бесстрашным нравом. Он хотел стать вором еще со школы. А Намик всегда шел за своим братом. И когда Гули в Баку смело ввязывался в смертельные разборки, его брат Намик старался ни в чем ему не уступать. По некоторым данным, еще в 16 лет Намик лично расстрелял тех, кто пытался убить его брата, чем заслужил уважение Надира на всю жизнь. И когда братьев, наконец, поймали, то 20-летнего Намика осудили на 26 лет тюрьмы, тогда как сам Гули получил 15 лет. Известно, что в Азербайджане Намик отсидел 3 года в 10-й колонии и габустанской крытой тюрьме. И почему-то освободился гораздо раньше своего срока, а уже в 2001 году навещал старшего брата ВТ 6 в поселке Беукшор. Гули, сердце, Намик, руки и ноги. И пока Салифов зарабатывал свой авторитет, сидя в заключении, у него на воле была мощная поддержка. Безусловно, его брат Намик играл здесь не последнюю роль. Решение Гули, которые он принимал в тюрьме, имели силу только потому, что все знали об этой мощной поддержке с воли. По информации и о Prime Crime, какое-то время Намик жил в Испании, которая ранее считалась излюбленным местом для воров, скрывавшихся от правосудия. Намика Бакинского возвели в статус вора в Турции в 2013 году, после чего он сразу же начал набирать вес в криминальном мире. После своего переезда в Стамбул Намик организовал в честь дня рождения Гули масштабную сходку, во время которой произошло три новых воровских подхода, назначение новых воров в законе, а сам Гули принимал поздравления по скайпу из-за решетки. По данным СМИ, Намик Бакинский приезжал в Москву вместе со своим представителем Фуадом Рзаевым по кличке Афо в самый разгар борьбы с Ровшаном Ленкаранским. И именно он был реальным лидером ПГ – которую возглавлял Лоту Гули. Намик был ее головой, руками и ногами, тогда как Гули был сердцем. При этом он никогда не посягал на власть своего старшего брата, которого искренне уважал. По своему складу характера Намик любил находиться в тени своего брата, но это вовсе не значит, что он был его тенью. Когда Лоту Гули освободился, он сразу же переехал в Стамбул к брату, где его тепло принял один из боссов турецкого преступного мира Седат Пикер, который всегда потом оказывал ему свое покровительство. Но власть самого Намика после освобождения Гули только усилилась. И когда в прошлом году в Екатеринбург прибыл криминальный авторитет сари Гаджиев, чтобы обложить земляков данью, то, по данным инсайдеров, он собирал деньги именно от Намика, а не от Лоту Гули. За что раскороновали братьев Салифовых, после того, как вор в законе Захари Калашов, более известный как Шакро Молодой, вышел в 2015 году из испанской тюрьмы. Он решил тормознуть некоторых законников, в числе которых были и братья Салифовы. Причиной тому послужил инициированный Гулибунт. Салифов поднял его в 2005 году из-за своего брата Мушфига, которому в борьбе с Гули правоохранители Азербайджана якобы подбросили оружие. До бунта в этом лагере было все хорошо, вплоть до того, что можно было заказывать с воли проституток. Но после его подавления несколько человек погибли, более чем 100 арестантам были предъявлены обвинения по новым статьям. Однако вопрос не только по самому Гули, но и по Намику всегда оставался дискуссионным поскольку даже Шакро не мог не считаться с растущим влиянием братьев Салифовых. В последнее время воровскому миру вообще приходится несладко. В России и странах ближнего зарубежья на воров заводят десятки уголовных дел за занятие высшего положения в преступной иерархии, а в Европе на них открыта беспощадная охота. Посреди этих враждебных территорий Турция для воров – относительный островок покоя. Может быть, именно поэтому, несмотря на то, что отношения между Салифовыми и Шакро всегда были далеки от идеала, они никогда не шли на открытый конфликт друг с другом. И в конце концов все признали братьев Салифовых законными ворами. Турция возвышает азербайджанских воров. Преступный мир Турции значительно отличается от воровского мира советского пространства. Турецкие ПГ имеют тесные связи с коррумпированными политиками и связаны с политическими группами, например, с националистической организацией «Баскурт. Серые волки». Если преступники бывших территорий Советского Союза скреплены ярко выраженной интернациональной идеей, то турецкий криминал, напротив, скрепляет подчас оголтелый национализм. По этой самой причине турецкий босс, мафии всегда предпочтет тюрко-азербайджанца грузинам, курдам или славянам. По информации турецких СМИ, пока Гули досиживал свой срок и прямо из тюрьмы подчинял азербайджанский криминалитет, его брат поселился в Стамбуле, где наладил связи с турецкими этническими группировками. Возможно, поэтому Гули и сошла с рук смерть его врага Ровшина-Ленкаранского, которого расстреляли в автомобиле в престижном стамбульском районе Бишекташ. Сам Ровшан был ираноязычным талышом и не принадлежал к тюркскому сообществу. Велики ли шансы Намика удержать власть? Не Гули познакомил Намика с Седатом Пекером, а скорее наоборот. И тот же Пикер может выступить гарантом для намика в случае, если на его авторитет начнется посягательство со стороны враждебных воровских семей. С другой стороны, скидывать его с трона еще и глупо, вряд ли азербайджанцы на всех рынках бывшего СССР станут платить иноплеменникам. Поэтому всем выгодно, чтобы за рынками приглядывал именно азербайджанец. Овощная мафия в странах СНГ до сих пор остается мощным источником дохода для криминалитета, исправно пополняя воровской общак. Намик является даже более подходящей фигурой, чем сам Гули. Если он приберет к рукам империю старшего брата, во многом сохранится прежний порядок вещей и не последует новой кровопролитной воровской войны. При этом все грехи, которые приписывали Гули смерть Ровшина-Ленкаранского, избиение Квежаевича Арманом Диким, смылись его собственной кровью. Поэтому Намику уже, по сути, ничего нельзя предъявить. Намик Бакинский практически неизвестен своим участием в интригах. Несмотря на то, что долгое время Намик был в тени своего брата, он считается решительным, волевым и смелым человеком. Но в отличие от Гули, намек менее импульсивен и склонен к компромиссам.